Ну что, еще раз доброго дня, еще раз поприветствую вас всех. Наталья подключилась. Наталья, доброго дня. Спасибо, что с Добрый видео. День. Когда вас видно, это гораздо интереснее, это гораздо живее и приятнее, да. нежели смотреть на черные картинки, черные фоны и белые буквы. Да? А так, а так все-таки живое общение. Вот, поэтому спасибо. Да. Да. Спасибо за активное участие, за стопроцентное участие. Потому что я так понимаю, что все, кто с, с черными картинками, кто видео не включает, параллельно, значит, занимается чем-то еще. Я делаю такой вывод. Это значит, что вы не стопроцентно погружаетесь в наше общение. Ну и, соответственно, здесь нужно ожидать, что что-то будете пропускать. Вот. Ну, хорошо. Тут уже каждый сам для себя решает, как, как погружаться, да, насколько погружаться. Но мне сегодня нужно ваше активное участие, потому что мы с вами продолжаем говорить о сильных сторонах. Если помните, мы с вами начали этот разговор по поводу... О, Галина Мактабарна, здравствуйте. Добрый день. Да, правда, у вас микрофон выключен, вас не слышно было, но в любом случае... Uh, продолжаем разговор по поводу сильных сторон, uh, которые есть у нашего предложения. И эти сильные стороны, они складываются из разных-разных аспектов. Yeah. В, прошлый... В прошлый раз мы с вами uh, говорили о сильных сторонах продукта с точки зрения клиентов. Да? Мы с вами прям подробно разобрали, все, все отметили. И, uh, То есть выявили все сильные стороны нашего продукта именно с точки зрения клиента. Сегодня я предлагаю продолжить наш разговор. Uh, мы с вами начнем его с, непосредственно опять с продукта для того, чтобы разобрать полностью продуктовую тематику, да? а затем уже переключимся на сильные стороны и маркетинга, и компании, и команды, и всех остальных сторон. То есть посмотрим на это с разных сторон. Уверена, что сегодня все не успеем, поэтому у нас, скорее всего, будет еще, может быть, одна, может быть, не одна встреча на эту тему. Вот. Но в любом случае будем все больше и больше накидывать моментов, важных моментов на наши весы, весы предложения для того, чтобы получить вот такой хороший на стороне, именно на стороне весов, там где мы накладываем пользу, получить такой хороший весомый груз. Да? В хорошем смысле этого слова. Вот. И сегодня мы с вами начнем разговор о продукте с точки зрения бизнеса. То есть, почему с нашим продуктом достаточно легко делать бизнес? Почему наш продукт, у меня я даже видео сделала на тему, почему я считаю, что у нас идеальный продукт для ведения бизнеса. Если кто-то смотрел, то там было много подсказок на эту тему. Можно их сегодня использовать. Если не смотрели, ничего страшного, еще посмотрите, и мы сегодня эти все вопросы затронем. Итак, я вначале, как всегда, передам слово вам, как на ваш взгляд, давайте накидаем таким мозговым штурмом, какие стильные стороны продукта вы видите именно с точки зрения ведения бизнеса. Именно с точки зрения ведения бизнеса, почему мы говорим о том, что наш продукт это идеальный продукт для ведения бизнеса. Ваши варианты передаю микрофон вам. Позитивный. Позитивный. Угу. Людмил, можешь чуть пошире как бы, объяснить, что ты имеешь в виду? Что ты в, что ты вносишь? Вот, какой смысл ты вносишь в это слово? Буквально вчера, допустим, с сестренкой идем, и вот а, а, там одна женщина, ее там тоже знакомая, говорит, ой, да вот все время там много боец говорят о болезнях, о болезнях. Вот, мы не говорим о болезнях, мы говорим о красоте, о приятных моментах, о хорошем настроении. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо, да, да, ну согласна, да, позитивный продукт, который создает эти позитивные эмоции, поддерживает эту позитивную волну и разговоры всегда вот о красивом. Согласна. Спасибо, Людмила. Еще? У кого еще какие-то предложения? Соотношение цена-качество. Очень отличные отзывы идут от клиентов, от консультантов, что достойное качество и доступная цена. Угу. Соотношение цена-качество. Угу. Мы это в прошлый раз достаточно подробно разбирали, то есть это с точки зрения клиентов большое преимущество, но и с точки зрения ведения бизнеса, то это тоже важно. Бизнеса, да. Да, да, да, Потому что строить бизнес на продукте, который находится в хорошем соотношении цены и качества, он и качественный. И в то же время нельзя сказать, что он прямо сильно дорогой, недоступный по цене. Да? То есть на таком, с таким продуктом строить бизнес комфортно. Согласна. Да, спасибо, Наталья. <соцентрическое> ну, это с, зрения, нас, это с точки зрения конкурентности на рынке с другими компаниями. Но, <соцентрическое> <соцентрическое> если <соцентрическое> самые основные известные компании взять, то я ну, наши качества… Намного выше, чем то, что предлагает рынок сетевой. А стоимость у нас, в принципе, она практически такая же, как у тех компаний. Согласна. У да. компаний. Угу. Спасибо. Спасибо, Наталья. Абсолютно согласна. Поддержу каждое слово. Так, еще. У нас очень маленькая упаковка. Это удобно. Компактный продукт. Компактный продукт. Она упакована у нас очень хорошо. Вся идет в следе. Вот, у нас хорошего качества очень идет картон, полиграфия, угу. вот и э, крема, ну тоже с этими с дозаторами в общем это тоже очень удобно. Угу. А, как это влияет на ведение бизнеса? Вот. Э... На ведение бизнеса это влияет да. очень просто. То есть если я заказываю например на 100 тысяч продукцию. Я uh -huh. получаю малюсенькую коробочку, а не контейнер, uh -huh. как некоторые получают э, тапки <laughs> целый вагон. Uh -huh. Я когда однажды ехал в поезде, uh -huh. женщина говорит, э, ну она была откуда-то из севера, она занималась рубашками, она говорит, я целый камаз рубашек сейчас отправила, я говорю, а я вот коробочку на 100 тысяч везу в поезде. Uh -huh. Uh -huh. Согласна, да, да, да, согласна. С точки зрения э, компактности, и э, это называется финансовая емкость, да, да. то есть э, в, в достаточно небольшом количестве продукта достаточно большая сумма, относительно большая сумма, да, вот. <coughs> согласна, да, такой бизнес, бизнес вести гораздо комфортнее, так удобнее, да. Спасибо, спасибо, Дима. Финансово емкий продукт. Угу. Можно, да? Да. Значит, смотрите, ну вот этот вот с объемом это вообще шикарно, ну я всегда говорил, маль, ну вот золото, да, чем меньше, тем да, ну, в общем продукция необъемная, прекрасная, да. сильная сторона. Наша продукция невидимая, но при этом она, ну нанесли парфюм, идем, такая одежда невидимая, да, тоже вот прекрасный этот плюс. Второе, что это французские духи. Если говорят духи, то это Франция. Если говорят Франция, то это духи. Да? Uh -huh. то, что именно французские духи. Uh -huh. вот. У меня есть еще на канале вот этот вот ролик, что значит хочу, надо и удобно. Uh -huh. да? Есть такой продукция, который называется хочу. У uh -huh. вот. многих сетевых компаниях я занимался разными продукциями, Надо. Вот надо пользоваться, надо добавки пить, надо объяснить, что это все нужно и сюда, и туда, да, для этих целей. То люди в основном, ну, много, товарооборот самый большой проходит, когда продукция называется «хочу». Ну, то есть, вот, да, шоколадку, я хочу купить шоколадку, там, э, духи, я хочу ну, uh -huh. косметику, красота. Хочу. Uh -huh. Это не то, что надо, это не то, что удобно. Это очень сильная сторона. Потому что, если посмотреть, то самые большие товарообороты, даже в сетевых компаниях, это именно, ну, вот Эйвон, 11 миллиардов. Это всегда первое место занимает. Потому что продукция «Хочу». Uh -huh. Вот у нас именно такая сильная сторона. И при этом… Так, ну, в принципе, да много сильных сторон, потому что и по бизнес-плану. Есть, очень мне нравится, что люди, когда вступают, нету такого, нужно тебя объем купить сразу большой. Потому что, угу. если я с опытом, я знаю, что я сразу объем возьму, и у меня, ну, понимание есть в этом. А новичок пришел, чтобы негативно вот этой вот позиции не было, не нужно ему сразу много объема купить и не знать, что с этим товаром как быть. Uh -huh. Он просто взял чуть-чуть, попробовал и пошло, пошло, пошло. Конечно, приходит время, когда у него уже есть ассортимент есть. Посто... Uh -huh. Получается, и заканчивается продукция, да, заканчивается, uh -huh. и человек ежемесячно начинает пользоваться. А uh -huh. нас, именно сетевой, сетевой маркетинг, мы же не продавцы, да, бегаем, продаем, мы создаем потребительский рынок. И чем хорошо, что вот это вот потребление, когда происходит уже ежемесячно, uh -huh. вот это создается постоянство и создается постоянный доход каждому нашему дистрибьютору. Uh -huh. ну, наверное, я много рассказал, но… Uh -huh. Да, но мы сейчас вычленим, мы как бы сейчас структурируем. Во-первых, да. спасибо за вот эту идею «хочу», «надо» и «удобно», да? Вот классная идея, я ролик еще не смотрела, обязательно посмотрю, где Артур, наверное, более широко разворачивает эту мысль, да? Вот, а наш продукт действительно из разряда «хочу», это эмоциональный продукт. И эмоциональный продукт, он действительно имеет огромное количество плюсов. Во-первых, он, он быстро в продаже, быстро, он быстро продается, то есть здесь нанес, Человеку понравилось, и ты сразу же продал. Здесь нет такого, что нужно ждать полгода, когда у тебя будет результат. Здесь нет такого, что тебе нужно много-много объяснять, рассказывать. Это эмоциональный продукт. Вызывает эмоции, ты сразу покупаешь. Вот И это, это вот как раз из-за разряда «хочу». Да? Я правильно интерпретирую? Этот, да, uh... да, да, да. Да. Uh -huh. Эмоциональный и, продукт, который из серии «Хочу». хочу ага. Да, вот есть «Хочу», много есть продукции, которые вису, несут вред. А наш продукт, который несет благо. Я когда искал сетевую компанию, мне нужно было именно, чтобы было «Хочу» и несу благо. Uh -huh. Легче uh -huh. строить, легче бизнес, легче работать uh -huh. практически любому человеку. Да, угу. это здорово. Угу. Классно. А, хочу и эмоциональный продукт. Потом а, Артур а, еще затронул тему с а, компанией по поводу входа и так далее. Но я думаю, что мы это отдельно обсудим, когда будем говорить о сильных сторонах именно маркетинга, компании. То есть это мы сейчас туда а, отложим, да, этот момент. И еще затронул такой момент по поводу расходуемости продукта. Людмила тоже, по-моему, как раз вот на эту тему говорила, да, Людмила, по поводу быстрого, то, что продукт быстро расходуется, да? Да, конечно, не как еда, хотелось бы как еда каждый день, но достаточно расходуемый. Да, расходуемый продукт, потому что, опять-таки, в сетевом есть разные продукты, есть продукты, которые ты купишь один раз. И у тебя его на два, на три, на пять есть продукты, ну, как, например, у того же цептора. Я сейчас не знаю, кстати, цептор работает по сетевому или нет. <coughs> Кастрюлю купишь, а они у них там вечные. Вот этот вот уже 25 лет, наверное, или больше. И что, я а... один раз купил, и все, и забыл про них. Вот, да, о чем речь. То есть один раз купил, и дальше у тебя, с точки зрения построения бизнеса, у тебя два пути. Либо тебе нужно бесконечно расширять свою клиентскую, партнерскую сеть, потому что тебе нужно, нужны новые клиенты. Либо тебе нужно у этого клиента расширять ассортиментную линейку, да, то есть какие-то там еще кастрюли, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Тебе то есть нужно предлагать расширение ассортимента. В нашем случае у нас товар быстро расходуем. То есть флакона хватает на месяц-два, ну, по-разному можно пользоваться, понятное дело. да. Косметика тоже заканчивается, и у тебя возникает потребность обновлять. То есть снова тебе нужно купить. Вот из серии уже нужно, да, сначала хочу, а потом ты понимаешь, что тебе это уже нужно. И ты это покупаешь, снова возобновляешь, снова покупаешь себе этот парфюм, снова себе покупаешь косметику. У тебя возникают повторные продажи. Привет, Алина. Возникают повторные продажи. Именно наличие продукта, который вызывает повторные продажи, дает возможность в сетевом бизнесе получать остаточный доход. Это закон. То есть э, можно работать в компании с любым продуктом. Даже в септоре консультанты работают, они продают э, и так далее. Но в, в этом бизнесе создать остаточный доход сложнее, потому что тебе нужно постоянно находиться в поиске новых клиентов, постоянно находиться в поиске новых партнеров. Тебе нужно постоянно это делать. Когда у тебя есть продукт, который вызывает повторные покупки, а вы знаете, что... Э, продать клиенту, который знаком с вашим продуктом, по статистике в 7 раз проще, чем найти нового. А есть клиенты, есть партнеры, которые уже покупают без своего практического участия. И вот здесь возникает остаточный доход, возможность создать и получать остаточный доход. Поскольку у нас компания достаточно давно работает, да, уже в этом году будет 24 года, то у меня перед глазами достаточно большое количество примеров, когда консультанты перестают прикладывать усилия к развитию своей сети, а она все равно дает оборот, все равно дает оборот, все равно дает оборот. Понятно, что там оборот уже уменьшается, уменьшается, уменьшается, но он настолько медленно уменьшается, что ты в течение достаточно продолжительного времени еще не вкладывая, не прикладывая никаких усилий, можешь продолжать получать доход. И это одна из заслуг того, что это вообще в принципе возможно. Это наличие продукта, который вызывает повторные продажи. Повторные продажи. Поэтому это тоже записываем в сильные стороны наличие повторных продаж. Это очень сильная сторона, и даже бытует такое мнение, что сетевой бизнес можно построить только на продуктах, которые вызывают повторные продажи. Все остальное оно идет с очень большим трудом, очень тяжело строится, очень тяжело продвигается, то есть это уже то есть все сложнее. Так, хорошо, еще что можете добавить из сильных сторон? Еще одна есть сильная сторона, про которую Артур сказал, но я сейчас ее приберегу. Может быть, еще кто-то озвучит. Какие еще сильные стороны продукта, на ваш взгляд, с точки зрения бизнеса? Татьяна, у тебя микрофон выключен. Вижу, что говоришь. Наверное, уже сказали, да, здравствуйте, то, что продукт заканчивается, это тоже хорошо. Вот только что об этом говорили, да. Это, значит, я на одной волне. Да-да-да, только что об этом. Наверное, то, что еще ассортимент большой. Угу. Угу. Наличие суще... такого хорошего ассортимента. Да, разносторонний, разносторонний подход. Потом вот выбор человека, да, объем 50, объем 20, то, что нишевая, вот сейчас несколько линеек появляется, uh -huh. да, это тоже uh -huh. очень важный фактор. Uh -huh. Uh -huh. Ассортимент, согласна, да, то есть uh, наличие достаточно большого ассортимента, нельзя сказать, что у нас там один-два продукта, есть компании, которые умудряются строить сеть на одном, двух, там, трех продуктах. И им это удается, как ни странно, да, то есть они умудряются строить бизнес на достаточно ограниченном ассортименте. У нас в этом смысле очень хорошая ситуация, у нас большая парфюмерная линейка, у нас большая косметическая линейка. И э, есть планы по расширению ассортимента. То есть э, в любом случае этот э, ассортимент будет расширяться. Потому что компания понимает необходимость расширения ассортимента. И в этом направлении э, в любом случае будем двигаться. Согласна. Поэтому записываем... за можно еще плюс. раз вопрос? Еще раз вопрос. Мы, мы сейчас э, накидываем сильные стороны продукта с точки зрения mm -hmm. бизнеса. То есть, мы... Продукта в целом или продукта парфюма. Продукта э, компании в целом. Понятно, понятно, понятно. В том числе и парфюма, в том числе и если есть какие-то особенности, то можно их тоже выделить. А вообще говорим вот с точки зрения, а, то есть к чему вообще весь разговор, да, когда мы принимаем решение или вы, ваши кандидаты, будут принимать решение о том, чтобы сотрудничать с вами, с, с нашей компанией, то есть им важно показать преимущество продукта. Не только с точки зрения клиента, это тоже очень важно, да? мы об этом говорили с вами на одной из прошлых встреч, но и с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения предпринимателя, с точки зрения выбора компании с продуктом для ведения бизнеса, то есть есть тоже свои нюансы. Но Я бы хотела еще сказать, да, спасибо, то, что вот ну, Продина да, уже 20 лет, мы видели в разные так сказать, эпохи, разные обстоятельства. Компания работала на территории разных стран. Тому пример была Грузия, тому пример Украина. Продукт э, ненужный, как я говорю, да, это всегда людей э, привлекает внимание. Как это ненужный начинает доказывать, что духи нужны, что продукт продается в любых экономических, тяжелых социальных условиях. Как, как, бы, э, как бы ни было непонятно, не да, я помню фразу, когда мы 20 лет назад еще начинали, у нашей партнера бабушка говорила, она говорит, Линочка, ты с такой продукцией шикарно работаешь, Даже а бабушка прошла ну, вот Сталинградскую битву, вот это вот все. Бабушка, в общем-то, вот тот период. Она говорит, во время войны, я знаю, что эта фраза уже знаменитая, да, во время войны за флакон духов давали, там помню, шкаму муки. И за помаду там чуть ли не полмишка сахара. То есть вот, удивительно было, да? Он говорит, а почему так? Потому что, говорит, я нанесла флакон, там несколько капель на себя аромата, да? И я иду, вдохновляю, помогаю тем же солдатикам и так далее. Но это, это как-то звучит, ну, может быть, шокирующе, но тем не менее это продается всегда. Я помню, когда в Грузии тоже была война, рассказывали наши коллеги же, как ламбре передавали на танках то есть ну, вот, пере, пере. удивительно. Тем не менее, вот, скорее всего, что наш продукт – это эмоция, эмоция, которая нам сегодня необходима. Да, я тоже очень люблю пищевые добавки. Для меня это была первая любовь. Для нас нужен я, наверное, сейчас бы работала бы в этой сфере. Но, скорее всего, я, же, я уже думала недавно, но духи победили. Победили в моем сердце. Я вчера тоже, знаете, встреча была спонтанно Парень зашел в офис, знакомиться, просто я у вас здесь, а у вас что? То есть он как-то так открыт, а я даже не готова была к такому вот ему искренности. Ну, я и про духи. Ну, конечно, там это как в анекдоте, но об это и пошло. да, а кто вас учил так красиво о духах говорить? Говорю, ну, во-первых, я пропитана этим. А во-вторых, приходите, я вам в учат. То есть это потому, что это эмоциональный продукт, он ненужный. Но он формирует такую вот энергетику, ауру, которая она, ну, она просто вдохновляет. Как ты сейчас говоришь про наши новые ароматы, новый да, что это, они жизнеутверждающие. И люди, включается, это как? Да, это не важно, он, он дает тебе энергию, силу какую-то, если надо, власть, если надо, просто внутреннюю энергетику. Вот это продукт, который он дает на невидимом вот этом уровне, но, ну, и на самых тонких планах, наверное, ну и то, что самый короткий путь, относа к мозгу, воздействия. Вот это один из самых лучших uh -huh. Uh -huh. факторов, на мой взгляд. Ага, спасибо, Татьяна. Мы как раз про эмоции очень много говорили в самом начале, ты, видимо, немножко задержалась. А, да, вот, несмотря, поэтому да, не смогла. Про эмоции, про вот Артур как раз рассказал о том, что у него есть целое видео, но ну, это тема э, распределения продуктов на «хочу» нужно и удобно, да? то есть вот мы как раз этого начали, о том, что это действительно продукт эмоциональный, вызывающий положительные эмоции. Это первое, что вообще прозвучало из -э, сильных сторон. Что касается нашего продукта в непростые времена, я тут тоже абсолютно поддержу, и это действительно так, потому что в любом случае, как бы трудно ни было, как бы сложно ни было, человек всегда ищет какие-то островки, эмоциональные островки, вот которые, за которые можно зацепиться, которые дадут тебе силу, которые дадут тебе эмоции для того, чтобы жить чтобы жить в каких-то непростых э, условиях и когда э, это даже есть э, статистические исследования по этому поводу когда э, ухудшается э, материальное положение любое другое положение когда человек не может себе позволить какие-то большие радости да, то есть у него появляются какие-то ограничения вот э, ну, я не знаю, там, те же путешествия или еще что-то, какие-то большие радости, то, что мы называем, он, человек начинает искать возможность а, дать себе какие-то маленькие радости. И вот эти маленькие радости, это может быть флакон духов, это может быть тюбик помады, это может быть себе какой-то крем купить, чем-то себя порадовать, дать себе положительных эмоций даже вот на таком маленьком а, уровне. То, что в обычной жизни могло бы быть обыденностью, да, то в непростые времена это как раз становится той соломинкой, за которой держится эмоциональное вот что-то тонкое в нас, для того, чтобы просто жить. И поэтому, когда ты говоришь, что у нас продукт жизни утверждающий, это действительно так. Он животворящий, жизнеутверждающий, поддерживающий. Он а, именно про жизнь. И поэтому в любой сложной ситуации наш продукт всегда будет востребован, потому что это то, за что мы цепляемся, как бы сложно не было. Вот, это что касается нашего продукта, который действительно востребован в любое время. У нас пища, хотел... пища для души. Да, да. Да, Дима. Я хотел добавить, вот если я ошибаюсь, поправь меня. Но то, что у нас вся продукция сертифицирована, то, что она имеет документы, это тоже сильные стороны продукта. Конечно, да. У нее есть история происхождения, у нее есть, в общем-то, изученные стороны, да, и то, что она показывает, что она не приносит вред человеческому здоровью при использовании, вот, это тоже сильные стороны нашего продукта. То есть на каждую позицию у нас есть еще и гигиенические сертификаты. У нас весь продукт сертифицирован, да, Дима, абсолютно верно. Более того, я всегда подчеркиваю, что наш продукт имеет не только российские сертификаты, он имеет европейские сертификаты. Поскольку продукт европейского производства, то он обязан быть сертифицирован и продается на территории Европы, он обязан иметь европейские сертификаты. И в чем ценность европейских сертификатов? В том, что контроль качества в Евросоюзе очень высокий, очень сильный. И даже не все продукты, например, российские, не все продукты китайские, корейские могут продаваться на европейском рынке просто потому, что они не проходят эту сертификацию. И вот этот очень жесткий контроль качества, который проходят наши продукты, они это, это гарантирует, что действительно наш продукт произведен с учетом всех необходимых требований к безопасности продукта. Вот. И это, это действительно очень сильная сторона нашего продукта. Может быть, это больше для клиентов, но действительно это очень ценно, это очень важно. Мы с вами работаем с проверенным, безопасным э, и высококачественным продуктом, э, что подтверждено наличием любых э, документов по сертификации, исследованиями и так, далее, и так далее. и Я и в прошлый раз говорил, и сейчас еще раз скажу, если в каталоге заявлена какая-то эффективность, процент эффективности, это не рекламный ход, это не голые слова, это не просто какие-то лозунги, это значит, что были проведены испытания, это были проведены тестовые какие-то группы, были, все это было проведено, и это, эти цифры размещены на основе результатов этих испытаний. Сейчас, секундочку, друзья. чтобы не шокировать вас своим кашлем. Снова, снова, снова, снова. Ого, это, это что-то где-то за, задвоился звук Таня. Да. Вот, поэтому э, сертификация, да, абсолютно согласна и поддерживаю, это большой плюс. <clears throat> Еще один момент, про который... Сюда же цепляется по поводу французскости да, нашего продукта, нашего парфюма, то, о чем вот Артур тоже говорит. Франция является по праву такой стаделью парфюмерии и эталоном парфюмерии. Именно на территории Франции сосредоточена наибольшее количество всех парфюмерных фабрик. Это и сырьевая база, и производство, это технологии, то есть это место, где... На сегодняшний день это все доведено до какого-то совершенства. И поэтому, когда мы говорим, что у нас действительно французский продукт, и вот когда вы говорите про цены, это действительно так, то есть несмотря на то, что наш продукт произведен на территории Франции, не просто какие-то концентраты, а вплоть до разлива в флакончике, это все производится на территории Франции, мы умудряемся удерживать цены. То есть компания умудряется удерживать цены на уровне всего другого, что производится в каких-то других местах и странах. То есть по цене мы, наш продукт стоит столько же, сколько разлитый у нас на территории России, что там фран... эти, турецкие есть сейчас парфюмы, да, то есть много-много вот всего, чего есть, но... Наша компания единственная, которая на сегодняшний день из сетевых компаний, которая производит парфюм вплоть до разлива флакона на территории Франции. То есть мы за это держимся до последнего. Пока есть эта возможность, мы будем это сохранять. И это не просто ради того, чтобы говорить, что у нас французский парфюм. Нет. Потому что это нам гарантирует соблюдение технологии производства. Потому что просто перенести даже производство в Россию, да, то есть это непростая задача. С сохранением качества продукта. На сегодняшний день, к сожалению, подобного качества не могут предложить те, кто производит парфюм в России. Но нет. Этот, это, это уже изучено, то есть мы этот вопрос изучали, потому что мы рассматриваем варианты на случай, если совсем все плохо станет, ну, то есть все равно придется какой-то этот шаг делать. Но мы понимаем, что нужно будет вести технолога для того, чтобы сохранить качество. И поэтому на сегодняшний день это действительно продукт полностью произведен на территории Франции, там, где есть технологическая база, там, где есть сырьевая база и так далее, и так далее. И поэтому на сегодняшний день это большой плюс. При этом мы сохраняем такие достойные, доступные цены. Это правда, да. И еще один момент, который я бы хотела добавить к продукту с точки зрения бизнеса, тоже вот этот момент Татьяна зацепила слегка, да, по поводу добавок. На сегодняшний день это достаточно распространенное, опять-таки, направление в сетевых компаниях. О, к Диме пришел помощник. Так вот, много компаний работает с добавками, это действительно популярное направление на сегодняшний день, но с точки зрения бизнеса не очень простое направление. И нюанс здесь такой, что, на мой взгляд, это моя точка зрения, вы можете придерживаться другой точки зрения, но работа с биологически активными добавками это все-таки вмешательство в здоровье человека. Это вмешательство в здоровье человека, и для меня это очень большая ответственность. Очень большая ответственность. К сожалению, на сегодняшний день сложилось так, что БАДы используют очень часто для лечения достаточно серьезных заболеваний. На мой взгляд, это, это ну, такая достаточно сложная тема. И, более того, что в теме нутрицептики я неплохо разбираюсь для себя, да, то есть для себя я в этом неплохо разбираюсь и ориентируюсь. Я принимаю БАДы, да, то есть тут все нормально, я не являюсь каким-то там фанатиком, который против, нет. Но когда я в это погружаюсь, и, то есть я погружена в эту тему, и я понимаю, насколько это сложно, я понимаю, насколько это серьезно. потому что со своим телом разобраться не всегда можешь и понять, что это как влияет, как это воздействует, и не знаешь, какое не всегда можешь знать, какой это эффект окажется, потому что организм это очень сложный механизм. Очень много факторов. Очень много каких-то вещей, которые ты можешь неправильно интерпретировать. Это я про свое тело говорю. А кому-то советовать, кому-то рекомендовать для меня это. Очень такая деликатная тема, и в это нужно погружаться. Погружаться как врач, погружаться как специалист, погружаться, ну, то есть если этим серьезно заниматься, да, то есть тебе нужно становиться практически врачом. Мое вообще мнение такое, что каждый человек для себя должен быть в какой-то мере врачом, для того, чтобы изучить свое тело. Но в чем отличие профессиональных врачей от нас, да, от обычных людей? Мы это изучаем с точки зрения своего тела, для того, чтобы понять, себя, понять свой организм и так далее. А врач-профессионал, он набирает вот эту базу случаев, ситуаций и так далее, он может, ä, ä, <клев> у него есть опыт работы с разными людьми, с разными ситуациями. И если мы хотим с этим работать, работать надо в это погружаться, в это, на это надо изучать для того, чтобы учесть все факторы, которые ä, на это влияют. Буквально выходные, <клев> у меня одна моя знакомая, Написала, спросила, мне мое мнение по поводу одной из компаний, и там ей что-то порекомендовали. Я сказала, что в целом хороший продукт, хорошая компания, можно спокойно принимать. Она мне задает второй вопрос. А что ты скажешь в том ключе, что этот продукт порекомендовали для онкобольного? Я говорю, я, я пас. Я ничего не буду говорить, потому что я ничего про это не знаю. Я про этого человека ничего не знаю. Я не знаю, какая стадия. И даже, и даже не хочу в это погружаться. Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. И поэтому я сразу сказала, не-не-не, я не мне буду никакое свое мнение по этому поводу говорить. Это не ко мне. Вот. <клёх> и это вот одна сторона, Да. А теперь представьте, что вам на этом надо построить бизнес. А что значит построить бизнес? Это значит вам нужно вовлечь достаточно большое количество людей, которые должны это делать. Как вы будете этому учить других людей? Сколько они будут в это погружаться? Вот как это будет происходить? Это, ну, Для меня это как бы крайне сложная задача. Я, то есть, я не готова за это браться с точки зрения ответственности, с точки зрения дубликации, с точки зрения того, чтобы человек в этом разобрался. А когда я смотрю вот вокруг, я понимаю, что большинство людей не хотят в это погружаться. Они не хотят это изучать даже с точки зрения своего здоровья. Какой-то там, какой кому-то еще что-то рекомендовать, что-то предлагать. Даже для себя они хотят в это погружаться и разбираться. Ко мне обращаются по поводу того, чтобы как-то анализы прокомментировать. Ну, мое близкое окружение. Для близкого окружения я еще берусь что-то сделать. Но с точки зрения бизнеса я не возьму за это. Это не про меня. И когда, когда вот я вспоминаю вообще наш путь в сетевом бизнесе, вы знаете, что я в бизнесе за мамой пришла. Мы же тоже начинались, мама начинала с компании с добавками. Это тоже был, конечно же, Гербалайф. После Гербалайфа было еще несколько компаний с БАДами. Но когда появились компании с парфюмом, она не раздумывая ушла из БАДов. Потому что она приняла решение и, и, и всем сказала, друзья, БАДами должны заниматься врачи. Вот пусть они и занимаются. Я не готова на себя брать эту ответственность по вмешательству здоровья других людей. Это очень большая ответственность. И вот а, именно с этой мыслью она ушла из а, компании с БАДами. Мы остались просто потребителями. И бизнес строили на продукте, который не связан со здоровьем. Тут, а, когда крем подбираешь, и, не дай бог какая-нибудь аллергия, не дай бог какая-нибудь там не, прыщ какой-нибудь скочит, и то уже сколько переживаний, и то уже сколько это. А вы представляете, в здоровье вмешаться. Поэтому вот... Вот, поэтому наш продукт с точки зрения построения бизнеса, он очень хорош. Можно вишенку на торт? Да. Знаете, я занимался БАДами. Ой, не буду вспоминать. Вот как праздники начинать, да, вот праздники. Вот наш товар – это праздничный продукт. Да праздничный. Yeah. И когда праздники есть, я когда с БАДом и занимался, я людям раз, ну, мне же деньги нужны тоже с праздники, тоже с подарки хочется там туда-сюда, да? И все, я деньги потратила на праздник, я деньги потратила туда, ну, в общем, все мои деньги они потратили. Ну, так же получается. А сейчас прелесть. Как праздник, так кому все идут? Ко мне, конечно. Потому что у меня же праздничный товар. И все yeah. хотят делать про празд подарки друг другу, но у нас вот этот вот вообще потрясающий момент, вот когда праздничный товар, все куда в Ламбре, конечно. Угу. Да, да, да. А еще можно да, да. Ну, Алина да, Здравствуйте. Я бы еще <как> хотела добавить, что мне очень нравится в ламбре что ассортимент большой с одной стороны, но не такой большой, как вот бывает с сетевой компании там целый гипермаркет и угу. салфетки и одежда и шампунь просто, там, десятки кремов для рук только. То uh -huh. есть, с одной стороны, это слишком много, и это наоборот, как бы, uh -huh. Uh -huh. ты не, не знаешь, какой продукт выбрать из такого огромного, просто зашкаливающего ассортимента. А тут как бы в меру и большой, и не маленький, а именно вот самый-самый. Серединка. Э, бы, да, размер как бы не гипермаркета uh -huh. такого. Uh -huh. Мне вот очень нравится. Uh -huh. вот этот вот. Спасибо, Алин. Да, вот несмотря на то, какое бы количество там ассортимента не заявлялось бы, если посмотреть на продажи, опять-таки, с точки зрения бизнеса, всегда есть какое-то сердце ассортимента, которое продается больше всего. И возьмите любую компанию, вы в каждой компании назовете это сердце ассортимента, это вот основу. А все остальное просто оно немножко дополняется. И вот если даже взять наш ассортимент, у нас то же самое. У нас есть парфюмерная коллекция, 50 с лишним ароматов. Но если возьмете статистику, 80% товара оборота делает, как в законе Паретта, да, 20% ассортимента. И поэтому, когда у нас из коллекции уходят какие-то ароматы, то э, уходят менее продаваемые, они на общую картину продаж практически не влияют. Потому что каким бы большим бы ассортимент ни был, всегда есть какой-то вот именно серединка, вот эта вот основа, которая и составляет основную массу товарооборота. Поэтому нет, нет большого смысла сильно раздувать ассортимент. Вот, то есть важно держать именно оптимальный ассортимент. Что, собственно говоря, компании стараются делать, держать именно оптимальный ассортимент для работы. Вот еще бы была вот дезерант. Вот, вот не хватает. Был дезорант, помните, когда-то? Помню, помню, конечно. Был, конечно, был да. шикарный дезорант. Это я когда еще э, в Харькове занимался. Был, вот, был дезодорант, вот, вот, да. Да, да, да. Артур. Вернуть бы добавить. Было бы здорово. У нас это было время, когда этот дезодорант ушел. Мы тут это все все уши прожижали, верните нам дезодорант, верните дезодорант. Ну, в итоге. Пока я гель для рук заменяет хорошо дезодорант Артура. Антибактериальный кожу. гель для рук. Да, На год подмышке году. вообще классно. Во-первых, не портит одежду. Во-вторых, это действительно очень хорошо. А, и он гораздо лучше все-таки, чем скипи. Вот эти все. Абсолютно безопасный. Жирным. Потрясающе. Попробуйте. Мы его по десятку штук берем. Для ног особенно хорошо убирает все вот эти запахи, не скушает. Подмышками это просто вот незаменимо. Каждый день это, я не знаю, кто пользуется, тут, я думаю в восторге. Ну, я вот им после, Бульнас, я еще им после бритья пользуюсь. Вот Фреса. этот гель для рук, который вот этот вот... гель для рук, побрился, тут остались царапинки, все такое, гелем намазал. Все зажило махом, тут же подсохло, и вообще классно. Вот кто бреется часто, гель для рук вообще супер для бритья. У меня пять штук, я не знал, куда, ну-ка, я их подарки раздавал. Ну. Да. О, супер, все. <смех> Значит, все. <смех> <смех> Попробуем. Многофункциональный гель для рук. <смех> да, да, да. Попробуем. Это, это помните Q10 у нас был? Q10. Да, да, да. да. Вот у нас был случай, когда люди глотали. Да-да-да. Было, было, да. Кушали Да. Да. Да. Да. 10 Да. Да. Да. было, было общем, Да. Да, я не знаю, как это одним словом написать, ну, сказать, но вот дело в том, что когда мы это людям, многие, допустим, хотят французские духи, но не могут себе позволить. Вот я когда-то давно там была. И mm -hmm. когда я шла вот по такой цене духи, я прям была счастлива. Вот. Потом еще вот эти вот мы как-то меняем вот эту жизнь людей. Вот многие женщины э, от того, что они не любят себя, они не, не могут ухаживать за собой. И когда вот буквально мы Начинаем им ну, рассказывать, что вот, вот так вот надо, вот такой уход, там программу прописываем, вот так надо. И они начинают на себя по-другому смотреть, они начинают себе время уделять, все. Они сами меняются, и в семье атмосфера тоже вот, меняется. Поэтому вот, я не знаю, как это одним словом сказать, но вот такое, такое тоже есть. Потому что очень вот у нас даже в церкви одна женщина, эта, бизнесменка, как, как, этот, как конь с яйцами бегает. И за собой совершенно не следит. Ни, ничего не, она, она дом, ну, коттедж построила и все. ни этот как его, не одежду себе не купит, ни, ни лицо не намажет кремами даже, не то что уж декоративкой. Но все равно, а мне хочется вот изменить ее, но она пока никак, вот никак. Она вот бегает только сломя голову за деньгами и все. Спасибо, Людмила, Ну, силом никого уж не поменяешь, но если кто-то действительно хочет измениться, то действительно наш продукт очень здорово помогает изменениям. Я бы этим вот подытожила бы нашу встречу, поэтому сейчас не буду сильно разворачивать, но спасибо тебе за эту идею про наш миссионерский продукт. Так, у нас Галина подняла руку и, по-моему, Галина, Галина Стабаровна, вам слово, говорите. Да, спасибо. Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, как говорится, я тоже хочу поделиться пару моментов, которые... И положить в копилочку, в нашу, о том, что наш продукт, ну, просто великолепен Пару лет тому назад я была в Питере, а как mm -hmm. мы знаем, что там в свое время работала фабрика «Северное сияние». Mm -hmm. Ну, это мы знаем. Я решила посетить эту фабрику. Я ага. начала там в интернете, ищу, ищу, смотрю. Боже мой, я увидела, что фабрики этой уже давным-давно нет. Но на этой фабрике есть маленький музей. Маленький крошечный музей, куда пускает владельца этого музея. Но она в свое время называла фамилию, я сейчас уже не помню. Но вот что мне душу грело. Когда я зашла к ней в чат, она там рассказывала, она назвала себя э эксперт по парфюмерии в России номер один. Думаю, Ба, ну я такого еще не слышала. И думаю, что это такое? Ну, стала смотреть, слушать ее, слушают, слушают, перебирают. И вот на один наткнулась, где она говорит, я как эксперт. Всех сетевых маркетингов пересмотрела, переслушала, перепробовала как, э, маркетинги, работающие с парфюмерией, косметикой у нас на территории высшей СССР mm -hmm. И делает вывод, единственный сетевой маркетинг, которому я поставлю высший балл по продукции косметики и парфюмерии это компания Ламбре, вы бы знали как я там была счастлива, я всех своих родственников, слышите, слышите, и мне это так сердце грело, ну я после этого именно в Питере, с кем я общалась, там и э, с девочками Ламбре, я говорю, так вы пользуетесь вот этой фразой. И я теперь тоже пользуюсь этой фразой, что из всех сетевых маркетингов эксперт номер один по парфюмерии, она назвала единственным на первом месте это компания Ламбре. Не верите мне, зайдите в интернет, почитайте и можете убедиться. Ну вот это прям вот все, что Спасибо. было сегодня. Сказано это все супер, очень хорошо, я это все знают, я это обожаю, люблю, люблю, но и вот это тоже, я считаю, было бы маленьким таким вот штрихом, который можно было бы и говорить. Это отличный штрих, Галин Стабарна, спасибо большое за такое дополнение, это вообще классно, это круто, это еще подтверждение извне тому, что мы сами говорим, транслируем, но иногда же думаешь, может быть, я предвзято отношусь к своему предложению, да, а когда эксперт со стороны это подтверждает, тогда это круто. Да, это класс, это высший да. пилотаж. Согласна, спасибо, Галин Стабарна, спасибо. это очень ценное дополнение, спасибо. И э, еще один момент, который, на котором я хотела бы сделать акцент, это тоже вы зацепили этот преимущество с точки зрения построения бизнеса, преимущество нашего продукта, то, что у нас э, продукт вирусный, то, что мы называем, да, модное слово на сегодняшний день, вирусный продукт. Что это значит? Это значит, что когда вы пользуетесь продуктом, об этом вольно-невольно узнают все вокруг. Вот вы заходите с парфюмом куда-то, и все, вас слышат, вас видят, и вам начинается вот этот вопрос: А что это такое? А чем ты пользуешься? А чем так вкусно пахнешь? Я думаю, что у каждого из вас есть ситуации, есть примеры, когда вы таким образом либо клиента получили, либо партнера получили, и, и у ваших партнеров есть такие примеры. Это как раз вот вирусный продукт. У меня тоже огромное количество клиентов, которые появляются и говорят, ой, вы знаете, я там была у кого-то в гостях, увидела на, там, ну, женщины, они же любопытные, послушала, посмотрела, мне понравилось, я тоже такую хочу. Кто-то пользовался, кто-то еще что-то, я услышала, я тоже хочу. Это, это как раз свойство вирусного продукта. То есть мы вольно-невольно его демонстрируем. По поводу косметики по уходу то же самое. Да? То есть Когда смотрят и, и, и делают вам комплименты по поводу того, как вы выглядите, вам тоже начинают задавать вопрос: А что ты делаешь? И ты начинаешь рассказывать, а что же ты делаешь? И чем ты пользуешься? И у тебя появляется повод рассказать снова о нашем замечательном продукте. Это большой плюс для создания бизнеса. Вирусный продукт, он сам себя продает сам себя продает, и это нам всегда облегчает нашу работу. Если еще что-то дополнить, сказать по поводу нашего продукта, с сильных сторон нашего продукта с точки зрения бизнеса. Руку поднять? Да, да, да, Лена. Ой, а что перестало быть слышно? Где звук? Артур, не слышно Алину? Слышно. Да? Это мне не слышно только? Не слышно, не слышно. А, не слышно? Ага. Нет, а не слышно, не слышно, слышно. Нету. Сейчас вот, слышно. Вот, вот, вот, вот, да, вот сейчас слышно, да. Мы затрагивали ну, тему, что БАДы лечат, а мы занимаемся продукцией, которая, ну, не, не связана с лечением. Но да. на самом деле... Ну, лечит, лечит. Наша продукция это ее не основное как бы предназначение, ну, она лечит с точки зрения вызывает ту эмоцию позитивную, ну, которая также отражается на твоем здоровье uh -huh. Просто у меня подруга гомеопат, врач, uh -huh. и она говорит вот, вот твоя, когда я ей рассказала и показала нашу коллекцию она сказала, что вот с точки зрения вибраций, с точки зрения настроения, она улучшает состояние здоровья. Когда человек пользуется, у него улучшаются эмоции, настроение, да, и все это влияет на здоровье. Как бы Это тоже взаимосвязано со здоровьем. Согласна, согласна, согласна. Но это такое тонкое получается влияние, да, это да. не на материальном уровне, а на, материаль... То есть на нематериальном. Мы просто повышаем настроение, повышаем вибрации и тем самым располагаем человека к повышению его здоровья. Это Конечно. скорее про здоровье, да, это скорее вот про здоровье. Спасибо, Алина. Да, да, да. Да, абсолютно согласна. Ну, да. нет. На здоровье в том числе. Да. Влияет на здоровье, да, влияет. Спасибо. Еще можно добавить тоже в этой же, скорее всего, категории эмоциональной. Но мне очень приятно говорить, когда я показываю ароматы, подбираем. И вот эта фраза, что на самом деле мы несем культуру пользования, новую культуру пользования ароматами. Вот была позавчера у Брата ну, на дне рождения, там были гости. И, конечно же, мои подарки всегда это парфюм. В общем, и... В очередной раз, да, дорогие мои, я вас хочу порадовать новым ароматом. Именно у меня был дуэт, два аромата. И когда вот прям у меня само собой всегда получается, и хочется сказать, что да, вот я, я несу новую культуру пользования ароматами. Она как бы фраза такая, ну, высокопарная, может быть, да, но а они такие, ну, они сразу заулыбались и говорят, слушай, на самом деле мы раньше так не пользовались духами, ну, просто как всегда, да, все, Тут чуть-чуть там иногда, а когда уже появились наши ароматы у них, и мы просто вот уже ну, чаще стали пользоваться, и они действительно вызывают не только эмоцию, а еще и семью, как бы сближают их и улучшают отношения, атмосферу в семье. Но вот культура пользования ароматами это вот буквально вот мы вот именно несем в нашей компании. Спасибо. Спасибо, Наталья. Можно добавить? Конечно, нужно. Приветствую всем. Интернет немножко глючит, поэтому. Бывают перебои. Я не знаю, услышал, может быть, я, может быть, я пропустил, то, что наш продукт, э, он часто заканчивается, то есть высокооборотистый uh -huh. товар. Ну, я по своей семье служу, потому что у нас серия ТТО. Мы уже ее третий раз заказываем, то есть нам ее хватает на каждые два месяца, на двоих детей. Uh -huh. Uh -huh. А вот племянник у меня, да, там таксист, работает таксистом, он постоянно каждый квартал у меня берет флакон духов. То есть в этом уже есть какая-то системность, стабильный оборот. Те, кто уже как бы присаживается, расширяет гардероб, например, получается, каждый месяц что-то начинают брать, особенно женщины. В один месяц флакон закончился, в другой месяц крем закончился, в четвертый молочко. И так получается, чем хорошо для нашего бизнеса будет стабильно растущий оборот. Да-да-да, да, Владимир, спасибо большое, что еще раз напомнил про то, что у нас быстро расходуемый продукт. И с точки зрения бизнеса это действительно здорово, потому что вызывает повторные продажи. И именно это свойство и позволяет нам получать остаточный доход, потому что у нас есть повторные продажи. Да, Мы об этом говорили, вот, но спасибо, что еще раз об этом напомнил. Если еще что-то добавить, может быть, мы еще что-то упустили, что для вас важно. Да, Галина Табаровна. Я бы хотела добавить вот такой вот небольшой моментик, мне так кажется, что мужчина любит глазами, женщина любит ушами. И лично я, например, когда предлагаю какой-то продукт из нашей коллекции, я обязательно рассказываю, Истории возникновения вот этих вот именно этого продукта. Допустим, опять же возвращаюсь в это свое путешествие э, в Питер. Ага. Так вот там оказывается самой большой популярностью, вот у меня было пять продаж друг за другом, аромат номер 27. М -м -м. Я так была этому удивлена, и я решила посмотреть, а почему, почему, почему это? А оказывается, для меня это было очень интересно, оказывается, в этом аромате они слышат капельки воды. Mm -hmm. Воды слышат. Воду эту. А ведь для них это нормальное да, облачение. Да, да. Они живут на воде и в воде. И я вот так вот подумала. И потом решила сделать вебинар, который называется Э, нарцис э, любимец Магомета» и э, нарцис любимец богов». Mm -hmm. Ну вот, э, и на это меня сподвигнул мой сын Рома. Ага. И он говорит, мам, ну такой красивый вебинар, давай пусть послушают остальные. Ну, в общем, мы решили, что сегодня э, в 19 Москвы сделаем пробный шар, как у нас получится, я не знаю, но mm -hmm. ВКонтакте, потому что это он все умеет, я могу только говорить. Если <с вам будет интересно, я приглашаю, послушайте, посмотрите, потому что я там касаюсь нашего аромата Эхо, нашего аромата от Хугубос, так что я думаю, вот как все это вместе, конгломерат конгломерацию, вернуть, я попробую на ваш суд. Так что смотрите. очень интересно, очень интересно. Галитар, у вас на странице получается, да, ВКонтакте? Да, mm -hmm. да. Я пока пока я не знаю другие входов-выходов. Раньше у нас все-таки была наша собственная вот такая площадка. Ну сейчас попробуем. Если людям как-то придут, понравится, то следующий уже к 8 марта я готовлю аромат тюльпан. Это любимец, эм, с, э, как это, любимец гаремов и тюльпан это цветок биржевой игры. То есть О -о -о. 8 марта у нас что? Нарциссы тюльпа И да -да. вот тоже смотрите, пожалуйста, если интересно, так вот попробуем и... Такие, потому что женщина любит слышать, слышать красоту, красоту представить для себя, на, на себя одеть, как она там всеразит, как она там это, угу. соблазняет своего султана. Ну, Калина ну, спасибо большое, вас всегда очень интересно слушать, спасибо. у вас такие поэтичные, очень интересные, творческие Выступление, поэтому сегодня в 7 часов у вас на странице ВКонтакте будет очередной поэтический вечер, связанный с ароматами. Вот, поэтому пользуясь случаем приглашаем. Можно ссылку в чат добавить и по ссылке переходить. Если... Можно же да, так сделать? Да, да, да, я можно. можно. Так, я попрошу в ближайшее время передать все Гульнас, а уж она там угу. каким-то образом. Все, хорошо, договорились. договорились. Ладно. У нас, я хотела еще тоже добавить, вот сейчас да. пришло такое. У нас ведь не только прекрасные запахи у парфюмерии, у нас очень э, такие тонкие, э, очень эстетичные запахи у всей косметики, кодовые и декоративные. Это тоже говорит о том, ну, о очень сильной стороне. То есть мы не прячем какие-то дешевые э, дешевое сырье, под красивой отдушкой. Вот, у нас каждая серия имеет свой уникальный, такой достаточно деликатный да, запах. Uh -huh. В вот, также и, и декоративная косметика. Вот это тоже стильная сторона продукта. Uh -huh. Согласна, Дим. Спасибо большое за то, что обратил на это внимание. Действительно, вся уходовая косметика имеет потрясающий запах. И каждая серия действительно имеет свой уникальный аромат. То есть даже в этом ароматы подобраны очень... Очень профессионально, вот, потому что для душки используется действительно очень качественное сырье, которое и создает вот эту вот ауру. То есть, например, серию «Зен» я люблю вот иск... да. за аромат. Это просто потрясающий аромат. Вот Алина тоже кивает, тоже согласна. Можно еще, еще один маленький? Да, да, да. да. Я как-то смотрел, когда два человека в Фаберлик разговаривали, третьему человеку объясняли, какой продукт. И вот это листают, да это не надо, давай вот это. Вот». А так говорят, не, не, а я этим порой вроде хороший. Знаете, вот, вот это хочу, а это не очень, это бы, а у нас нету такого продукта. Я говорю, любой продукт бери, она классная. Просто нет такого. Это, это хорошее. Это вот это самая сильная одна из самых сильных сторон, что любую продукцию человек берет, я уверен, что это качественный прекрасный продукт. Да, да. У нас это нет отходных очень... продуктов. Да. да, да. Совершенно верно. Да. И подход Петра, я же рассказывал, да, какой у него подход да. к продукции когда я еще чуть ли не хотел ругаться с ним. У меня да, там да. очередь ждет, а он, давай, верни назад, пудры. Что да. там у него не понравилось. Угу. А потом, ну, все равно уважение, что человек подходит, тонко подходит. Это еще в 2005 году было. Может, угу. кто-то помнит, с пудрами связано было. И просто супер. Я угу. огромная благодарность. Все, я очень благодарю Галины за прекрасный рассказ. Так интересно истории рассказывать. Да. Дмитрий, что подсказал насчет ресторанта Спасибо большое. Угу. Да, так что и спасибо всем. В этом и наш большой плюс наших встреч, то, что мы обмениваемся, то, что мы делимся своими какими-то находками и так далее, и в итоге все обогащаемся. В итоге Я всех и... благодарю за выступление, да, огромная благодарность. Вот, вот надо, чтобы побольше народу приходило, рассказывали, чтобы да. истории свои писали, вот там вот, где истории. Я, кстати, вот тем чатом постоянно пользуюсь. И люди подключаются. Я не знаю, почему... Он заход... Ну, пишите истории, это же... Любая история ваша, она уникальна, ни у кого uh -huh. больше нет такого. Знаете, вот сидит кто-то пишет, что я учитель там, то я там бухгалтером был, я там грузчиком где-то был. Какая разница? Это твоя история. Пиши. Вдруг сидит грузчик и вот смотрит и одевает на себя эту одежду и говорит: "Слушай, я что же хочу?" Uh -huh. Артур, чтобы писали, нам просто нужно еще раз напомнить по поводу этого чата, еще раз идею этого чата. То есть это просто нужно еще раз нам людям всем им напомнить. нужно пользоваться, вы открываете и... да, чат? Да, да, да, да, да, да, да. И может быть не все понимают, как этим чатом пользоваться. Вот, поэтому давайте мы с вами выберем тоже время и еще раз напомним в чате про этот в командном чате, напомним про наш чат с историями, как им пользоваться, для чего это. Ну еще раз. Еще одну волну создадим по созданию этих историй. Хорошо, благодарю. Сделаем, сделаем, да, будем напоминать периодически. Так, ну что, давайте тогда в завершении нашей сегодняшней встречи мы сегодня с вами успели проговорить только про продукт с точки зрения бизнеса. Видите, как много с вами всего собрали интересного. Здесь в завершении я просто еще раз хочу вернуться к тому, о чем сказала Людмила, о том, что мы действительно... Меняем жизни людей с помощью нашего продукта. Мы помогаем нашим женщинам, мужчинам повысить свою самооценку, чувствовать себя более уверенными, становиться более молодыми, красивыми, успешными. И это наш вклад в изменение всего мира. Это может быть такое очень высокопарные слова, но когда мы нашим клиентам помогаем становиться чуть более женственными, чуть более мужественными, чуть более раскрепощенными, чуть более уверенными, чуть более счастливыми в конечном итоге. Да? И мы действительно работаем на то, чтобы повышать вибрации в целом вообще, в принципе. И в этом огромный плюс, тоже конкурентное преимущество нашего продукта и наша некая такая миссионерская деятельность. Что касается ароматов, то... Здесь вообще очень интересная тема. Аромат – это вообще что-то такое волшебное, да? И чем больше женщина в своем гардеробе имеет парфюма, разного парфюма, тем она более разносторонне развита, тем более она раскрывает свои какие-то новые грани и становится, распускается как цветок по большому счету, да? То есть вот как цветок распускается своими разными прекрасными сторонами. И парфюм помогает это делать. Парфюм помогает раскрыться как женщине, так и мужчине. И наш уход, наша косметика, она помогает сохранять молодость, сохранять красоту. И для женщины это тоже важно. Она хочет, она себя чувствует увереннее, когда она выглядит когда она получает комплименты, когда она видит восторженные взгляды. Это сразу ее продляет ей жизнь еще там на несколько лет. И вот этим самым мы с вами и занимаемся. Тем, что мы раскрашиваем жизнь наших клиентов, продляем эту жизнь и сделаем ее качественно лучше. За что вам огромное спасибо, за то, что вы несете эту красоту, счастье, молодость в наш мир и продолжаете другим транслировать, рассказывать об этой замечательной возможности. На этой оптимистичной ноте я предлагаю сегодняшнюю встречу нашу завершить и, и идти дальше рассказывать, показывать нашу красоту в мир. Вот, всем желаю продуктивной недели, <coughs> всем желаю у нас начинаются праздничные уже дни, да, начиная с завтрашнего дня, и все, у нас начинается череда праздников. Наше время, Артур, да? Поэтому всем хороших, больших продаж, всем благодарных клиентов, всем активных партнеров команды, новых достижений, продуктивной недели. И помните о том, что наша с вами миссия очень важна. Всем спасибо за сегодняшний день. Огромное спасибо за участие. Uh -huh. Всем, yeah, пока. Всем пока, пока. Всем пока. Всем пока.